Дорогие телезрители, с вами ваш любимый психолог Виталий Минер. Ну что ж, вот прошли каникулы, и за это время э, накопилось много вопросов, которые требуют ответа. На них мы сегодня поотвечаем, и тема сегодняшней программы «Вопросы психологов». Ну а если вы тоже хотите задать мне вопросы, получить, конечно, на него ответ, то заходите в центр «Красноярск», в группу ВКонтакте или в Фейсбуке, пишите свои вопросы и получайте свои ответы. Ну а если вы не успеваете вовремя Телевизору когда-то проходит, да, или вам вообще неудобно этот телевизор, вы можете скачать на свой любимый смартфон, программу Пирс ТВ и смотреть ее настав. Ну что ж, возвращаемся к теме «Вопросы к психологу. И по традиции к почте, ой, к вопросам, которые пришли ко мне на почту. Текст такой. Здравствуйте, Виталий. Меня зовут Дарья. Мне 42 года. У меня за плечами три брака. Сейчас я мужем в четвертый раз, но чувствую, что перестаю любить своего мужа. Он хороший человек и отличный отец, я его уважаю, но любовь испаряется. Моя проблема в том, что я должна постоянно находиться в состоянии влюбленности, а иначе мне не в кайф. Любляюсь я часто, а если что-то не получается, я быстро забываю человека и даже не вспоминаю. Вопро... Теперь вопрос, что мне делать с моим замужеством? Может, есть какие-то способы перестроить голову. Я просто боюсь, если сейчас подам на развод, то потом могу не встретить человека, который захочет на мне жениться. Мои подруги спокойно живут, по расчету и не парятся. Как мне, научиться жить так же. Что вы об этом думаете? Что я об этом думаю? Дарья, э, поверьте, если вы до этого до этого возраст, дожили и жили своими ощущениями, эмоциями и переживаниями, то, скорее всего, жить по расчету у вас не получится. Единственное, что вы получите, это ваше тело ответит вам на это болезнью. Понимаете? То есть очень важно ну, быть в гармонии не только с головой, но еще и с телом. Ваши подруги, возможно, живы или так постоянно, и вообще у них вся жизнь по расчету. А у вас, видите, вот по любви получается жениться и да, жить какое-то время. Вопрос, вот, наверное, столько со временем. Да? И когда вы говорите, что постоянно влюбляетесь, вот это что такое? Возможно, это потребность вашего организма а, получать а, любовь. Скорее всего, из опыта моих клиентов, я могу сказать, что, что изучая ситуацию моих клиентов, я обнаруживаю, что они себя не любят. Ак не любит. Вопрос ушло к любови тоже такой неоднозначный ответ. Нет, они себя возят на отдыхать, они возят себя к, к этим ну, салонам красоты, да, они возят, возят, возят или водят себя <соценно>, в спортзал, да, то есть они как бы это все получают удовольствие на массаж, но вот этого вот ощущения, что вы себя любите, понимаете, ведь всегда человек отвечает, что он себя любит со стороны любящего, а вот того, кого любят, он почему-то не отвечает. Вот он, да, тот делает вид, что любит, ну или там создает впечатление, что любит. А вот с этого, да, нет переживаний, нет ощущения получения любви. Понимаете? Он может быть вам и, и дает, а вы это, возможно, и не берете, да? То есть единственный способ как-то это изменить – это научиться себя любить самой. Потому что на данный момент, скорее всего, вы ищете человека, который у вас влюбляется. Проходите конфетно-букетный период, за этот конфетно-букетный период вы испытываете большие, сильные, красивые эмоциональные переживания, которые же также со временем начинают угасать. Ну, как и рождественская утка, да, будто она, каждый день, она станет приторной. А вот, потому что она в Рождество, да, поэтому она и становится вкусной, то есть один раз в год. Что в этом месте получается, что вам надо эти ощущения поддерживать каким-то образом. На данный момент вы это реализуете через других мужчин. Влюбляетесь, он вам отвечает, то есть дает вам свою любовь, вы как бы ее начинаете принимать, и это происходит ну, как бы удовлетворенность да, вашего тела. Как-то мужчина тоже начинает бы, жить с вами, да, он становится уже одинаковый, то есть нет вот этих вот новых впечатлений, именно нет новизны то вы фактически становитесь не, не, не столь впечатлительным, становится вас не так удовлетворяют и вы думаете, что любовь угасает. Я думаю, что выход простой. Вам надо научиться любить себя. А, еще раз повторюсь: это не просто сделать вид, что вы себя любите, да, а принимать эту любовь. А как вы, вы даже сказать, а как я себя люблю? Что для меня, для вас, любовь это что значит? Так вы это переживаете. Не просто, когда о вас кто-то заботится, да что-то вам помогает в жизни делать, да, делать вам приятные ощущения. Ну и что вы, как вы это переживаете? Как только вы начнете отвечать на эти вопросы, я думаю, что потребность менять мужчин так часто у вас, скорее всего, отпадет. Опять же, вот влюбленность, да, она дает еще другое ощущение, ощущение востребованности. Если на вас никто не обращает внимания, вы же начинаете гаснуть совсем, да, то есть, ну, вы же перестаете себя ощущать как женщина, никто на вас не смотрит, вы никому не нужны. И возможно, что это тоже является источником побуждения, ну, вызывания у мужчин к вам, ну, внимания к вам, да, и вы как бы влюбляйтесь, через этот процесс ощущаете себя живой, настоящий, ну, можно сказать, востребованный, да? Пока вы для себя востребованно Опять же не станете, то вы будете искать Того человека, который бы сказал Я в тебе нуждаюсь, ты так, ты так мне нужна Я тебя люблю, будь со мной навеки И тем самым Вы фактически ну, Обманываете да, мужчину, он-то он надеется Что правда это так, а у вас на самом деле Зависимость от своих эмоциональных Переживаний Ну вот две вещи, да, любовь к себе И научиться Это первая вещь, да, и понимать ну вот. Как вы чувствуете себя востребованной, значимой, важной. Ну, тут женщина, как себя вы чувствуете? Вообще вы чувствуете себя? Или только это кто-то подтверждать должен? Ну, как вы еще вот уравновесите, я думаю, что вполне вы сможете жить в мире с тем мужчинам, который сейчас с вами, которые вы уважаете, который прекрасный отец и прекрасный мужчина. Вот такая короткая история. Ну что ж, перейдем к следующим вопросам. Которые пришли на, уже к нам на нашу группу в Facebook или, или ВКонтакте, центр Красноярск, пишите и, и получите тоже свои ответы. Татьяна пишет: Мой парень бросил меня, но зачем-то пишет, что я пишет, очень меня любит, а, только снова быть вместе не предлагает, как мне расценить эти письма. Татьяна, а вопрос: а, ну, во-первых, неясно, ну, вот это глубокое содержание значит, люблю на расстоянии, что ли, вот этот, этот момент, то есть вот, не пытались это прояснить, что значит для него любовь. Ну, я люблю, например, когда вы меня там, готовите, когда вы мне стираете, да, гладите меня, ухаживаете за мной, да, обслуживаете меня, я тоже могу это любить. То есть, что имеет под любовью ваш парень? Это первый вопрос. Ну, то есть важно, почему этого вы не проясняете, да? Любовь и все, любит. Это же не значит, что если я скажу, что вас любил, то люблю, что вы ко мне сразу же тянете в объятия. Но за этот момент надо прояснять, что он имеет это в виду. Теперь про вас. Как их расценивать. Ну, возможно, он не планирует с вами никаких совместных действий да, под названием «семейная жизнь», он может просто планировать с вами обыкновенный секс и все, и дальше никаких у него мыслей не идет. Можно так их эти расценивать. Можно расценивать, что он да, скучает по каким-то тем вещам, которые вы ему дарили. Например, вы могли быть интересным собеседником, вы могли быть там, в поход вас интересно, брать, да, с вами ходить, а вот на дискотеку с вами не интересно. То есть, поэтому очень важно понимать... А, а что вы-то ему давали, что он получал или не получал? То есть вам это интересно самой? Если вы это не можете прояснить, то я думаю, что вы с парнем не договоритесь ни о чем. Ну что, первое, это надо прояснить, что он значит любит, что он под этим имеет в виду, да, что это обозначает. И второе, что вы хотите получить из этой любви и говорите ли вы мужчине об этом? Ну а сейчас, как всегда, немного рекламы, которая позволяет нам радоваться великим предложением от наших, делающих нашу жизнь приятнее, да, моментов. Приветствую всех тех, кто присоединился к нам, к нашим экранам. Напоминаю, что сегодня у нас рубрика Вопросы психологу. Мы отвечаем на те вопросы, которые накопили за это время. Ну и что же? если, кстати, да, хотите его задать, зайдите ВКонтакте или Фейсбуке Центр Красноярск и пишите вопросы. Борис спрашивает, что нужно сделать, чтобы устроить свою личную жизнь. Борис, вопрос очень простые. Смотрите, попробуем вот нарисовать. Вот вы. Вы пытаетесь с кем-то выстроить отношения. между вами как бы должны какие-то быть а, не просто эмоциональные вещи, да, но ведь он же к вам каким-то образом относится и вы к нему относитесь, то фактически вы сталкиваетесь с навыком отношения, он в чем-то вас нуждается, вы в чем-то в нем нуждаетесь, да, а, ну и если вы говорите о том, что ваши отношения не складываются с кем-то, да, то есть, ну если вы портите, как понять, то видать, что то, что вам дает, вы в этом не нуждаетесь. А то, что вы в чем нуждаетесь, он не дает. Или вы принимать, кстати, не можете. То есть вопрос в чем выстраивается, как. То есть вообще у вас есть как бы ваш внутренний центр, да? ваше внутреннее я, которое каким-то образом тоже к вам относится, и вы к нему тоже каким-то образом относитесь. Если вот вы во внутреннем плане сможете прояснить а, свои потребности, а, свои желания, предъявлять эти потребности, предъявлять эти желания, Но я скажу, что вам не очень это просто сделать, это фактически что нужно сделать? Ну, возьмите два стула, да, на один сядьте и скажите, дорогой мой Борис, Люблю тебя не, не, без неимоверения, да? Как вот мне вот это? Что я могу для тебя сделать? И пересядь и ответьте. Я хочу получить от тебя. Выглядит, конечно, может быть смешно со стороны, но если вы не понимаете внутренний диалог, то другого способа его объективировать, он ну, не существует по большому счету. Письмо написать можно, но я думаю, что это еще сложнее, проще пересаживаться. То есть пока вы не выясните отношения между собой. Вы с другим человеком выстраивать не понимаете чего. Вы просто строите внутрь, комкайте, комкайте, комкайте, не получается, бросаете. Опять комкайте, комкайте, не получается, бросаете. Как только вы научитесь вот из этой позиции ценить себя, из этой позиции ценить себя, уважать свои потребности. И ведь этот внутренний я, он уже как бы еще предлагает, что вот вы текущий, да, Борис, то, а у него-то в голове еще вы есть вот ну, вот реал, а это идеал. Если вы имеете очень большую разницу, да, то он всегда вами недоволен, то скорее всего ваши отношения с другим человеком будут построены по этому же принципу. Вы будете им либо восхищаться, а потом с горы быстренько падать его, да? Ну, восхищаться от любви до ненависти один шаг, понимаете, о чем я? Как только он науч, научится принимать, что вы реальный, не всегда, вообще фактически никогда не будете соответствовать своему идеальному, и между этими картинами будут всегда какие-то э, дельты, ну, то есть какая-то разница существовать, а какие-то отличия, и, и он научится с этим, ну, вы же внутреннего а я, да, можете с этими отличиями встречаться, мириться, принимать это, но мириться не знаешь, ну, и ладно, бог с ним, ты уж такой, а предлагать, конечно, это, ну, как бы изменить. Но принимая, что это вот само несоответствие реальности и идеальности. Вот тогда вы научитесь и встречаться с реальным другим человеком. Потому что очень часто, что вы делаете? Вы в образе другого человека строите некую его, его идеальную да, картинку. Вот эту вот. И начинаете контактировать не с человеком напрямую, а со своей картинкой про человека. То есть вы начинаете не с человеком общаться, а со своим мнением про этого человека. Если у вас конечно, конфликт -то не, не разрешен, и вы начинаете закидывать туда сложные вещи, которые этот человек может не воспринимать вообще. То есть чтобы выстроить отношения с другим человеком, вам прежде всего нужно выстроить отношения с самим собой. Так, дальше поедем. Что у нас есть дальше? Ирина пишет, помогите, хорошее начало. Начальница пишет, пишет и звонит мне в нерабочее время, в 7 утра, в 11 вечера, как бы помягче ей объяснить, что не надо так делать, и чтобы беседа не вылилась в скандал. Так, начнем со скандальчика. А, вернемся к этой же схеме. А, смотрите, когда вы хотите сообщить другому человеку а, какой-то тезис, какое-то сообщение, да, то можно начать ну, с, с, начну, с конструктивного, с себя, но обычно мы привыкли что делать с него, с, с неконструктивного, то есть фраза строится «ты делаешь как мне не нравится, как мне неприятно, я так не хочу, вы меня доводите, вы меня унижаете, вы не уважаете мое пространство», то есть, ну или там «вы», да это еще тут неизвестно же там какие у вас отношения на «ты», на «вы», то есть вы всегда начинаете фразу с человека. В таком варианте, у него же тоже были свои родители, его навыки внутренние, которые кстати, вы можете уже и не осознавать, ну, скажем так, бессознательные реакции, да. говорят, вы как будто заходите на позицию родителя, оцениваете его, как я вам показывал по-тоски, не удовлетворяетесь им. Он вам говорит, ну я так-то не ваш ребенок, да, и начинает бунт. Фактически он уже реагирует не на ваше послание, которое вы ему сообщаете, да, а на вашу оценку, на ваше право это делать. Имеете ли вы право вообще его оценивать? На ваше эмоциональное состояние. Ну и вообще он будет доказывать революционным способом, что он ну, вообще не является тем, кто вы пытаетесь его нарисовать. Деконструктив, я думаю, я вам объяснил. Теперь попробуем увидеть конструктив. Когда вы начинаете фразу с «я» послание, «Я» или «мне». И если вы будете здесь вот винить, а еще хуже стыдить, то я уже говорю, что у вас война. А, вот здесь вот ну, просить. Ну, можно сказать, не просто просить, а я нуждаюсь. Мне бы было бы приятно, я бы хотела, я бы могла. Понимаете, когда вы начинаете говорить это от себя, человек начинает слышать. Тебя там небольшой пример покажу. Вот я сейчас что-то тут говорил. А вам понятно? И вот на эту фразу вам понятно. Большинство людей отвечает, это сейчас ты кого дураком назвал? Это сейчас кто-то там тебя не мог понять? Ну, либо закрывается в домик, да? Вот это как раз то переживание, которое испытывает человек, с которым вы пытаетесь построить на свою коммуникацию. А теперь другая фраза, фактически по смыслу та, та же самая, но переживайте иначе. Скажите, я сейчас доступен? Я понятен? Смотрите, я даже специально экспрессию добавляю в свой тезис, не смягчая «я понятен» да, или «я доступен», а экспрессию «я понятен», «я доступен». И ведь все равно ощущение, что хочется так прислушаться, в чем надо было разобраться, а что там, где тут сложности какие. То есть фактически большинство людей включается в процесс, а когда тебе понятно, то из процесса старается исключиться, Потому, ну, разрывая фактически контакт. То есть это первое, да? чтобы не нарваться на скандал, надо соблюсти вот это вот правило. Начиная с послания, с «Я» послание мне некомфортно, мне неудобно. Вот вы позвонили, я понимаю, что для вас это важно. Но, наверное, она же не просто так звонит, да? Она же для чего-то это делает, у нее уже какой-то процесс в голове у начальника. Если вы это отрицаете, то ну фактически вы ее начинаете обесценивать. А вот что будем, будем ну, что как поступить им дальше, конструктивно, чтобы все-таки до него дошло, мы с вами разберем через минутку рекламы. Ирнов и приветствую всех тех, кто присоединился к нашим экранам телевизора. Сегодня мы отвечаем на... Ваши вопросы и рубрика «Вопросы психологу». Разбираем, что когда начальница, ну или начальник, э, звонит вам рано утром или поздно вечером, как бы так вот ей рассказать так, ну или ему, да чтобы, ну в частности ей, потому что это спрашивает же Ирина, спрашивает про подчиненных. Ну, общая схема, что первое, мы удерживаем конструктив, с я послание. А дальше мы проговариваем, а чтобы вам было удобно. То есть, ну, а, да, я закончил на том, что мы подчеркиваем важность данного действия. Ну, грубо говоря, Ирина Петровна, нет, это вы, вы же Ирина там, Татьяна Петровна, э, очень важно, я понимаю, вам было мне это сообщить. Я понимаю, ну, что это очень сильно помогает нашему процессу. Но я в это время, к сожалению, неконструктивно, я начинаю делать всякую ерунду. Если вы хотите поднять а я думаю, а я в этом уверен, да, что вы болеете всей душой за, за результат э, ну, нашего дела, то, пожалуйста, помогите мне сделать это тоже максимально эффективно. Я бы хотел, или хотела, да, в, в, от вашего лицарина говорить, чтобы вы мне говорили это, допустим, в 8 часов, там, в 9 часов, когда я начинаю эффективно включаться в процесс. Когда вы говорите мне в 7 часов, у меня мозг думает даже не про кофе. А то, с чего начинается утро. А если вы говорите уже там после 11 часов, там, после, там 10 часов, то я, к сожалению, уже занимаюсь вообще не, не проектом. У меня существует личная жизнь, и я начинаю про это думать. И чтобы мне начать думать про проект, я это, про это все забываю. Я не знаю, есть ли у вас такая возможность. ну давайте попробуем с вами вместе подумать, как вы можете это сделать. Как бы было бы и вам удобно, и мне удобно. То есть, что я показал? Что первое, я подчеркнул, не стал отрицать важность задачи, подчеркнул, что мы делаем общее дело, обозначил свою некую границу, да, что в иное время мой мозг занят другими вопросами, и чтобы, и даже чтобы просто не то, чтобы, ну, как бы, возможно, я патриот ну, данной организации, и тоже готов, но чтобы перестроиться нужно время, а это уже не так эффективно. И предложил найти ресурс. Ну, например, что человек, который хочет вам позвонить, может это все записывать или скидывать вам смс-ки. Да? Но проверять их исполнение позже. Можно ведь договориться, что она вам скинет информацию. А вы, допустим, сами 8 часов. Так, у нас была Татьяна Петровна. Татьяна Петровна, я увидела ваши записи, сделала то-то, то-то, то-то. то Я думаю, что ее это вполне устроит. Не важно вам позвонить в 7 часов или в 11, я думаю, что не в этом у нее задача. Ее задача, чтобы процесс был выполнен. Выполнить задачу. Как вы только говорите, что задача удерживается, я думаю, что она пойдет вам навстречу. Итак, в конструктиве, самому понимать, как это можно сделать иначе, и тогда у вас, скорее всего, будет получать. Понятно, что не с первого раза, потренируйтесь ну, с коллегами друг на друге. Вы же тоже друг другу чего-то просите, и иногда это удобно делать, иногда нет. Попробуйте вот, ну, формулировать эти просьбы, формулировать мягкие отказы. Возможно, что э -э, вы на тренируете достаточно эффективно это делать. Но если вы хе, не можете это сделать, сказать, да, иногда же это вот сказать сложно, то есть вы попадаете в стример, ну, мышечный такой, да, вы хотите сказать, э -э -э или вы находитесь в сильном возбуждении, в ненависти, в гневе, да, к своему руку. Я думаю, что это делать вообще ничего не надо. То есть пока вы себя не приведете в покой, пока вы не успокоитесь свое собственное мышление, то у вас, к сожалению, ничего не получится. Еще один вопрос, Наталья. Здравствуйте. Я очень обидчивый человек. Долго помню нанесенный мне обиду. Отомстить не могу. Это хорошо. Забыть тоже. Это грустно. А Обида не уходит. Как не быть? Наталья, я думаю, что, ну, и опять же с опытом моих клиентов и лично моей собственной там, терапии, если вы злитесь постоянно не можете расстаться, то злость вам для чего-то нужна. Обычно это какая-то энергия. Значит, другой подпитки энергетической у вас нету. То есть вы пока не разозлитесь, ничего не делаете. И скорее всего, что другие вас просто в этом месте ну, заставляют что-то делать. Это первое, что надо найти, ну, ну, это спортзал, да, там музыка. Еще там несколько вещей. Медитация можно применить, откуда подпитываться энергией. И еще если вы вот в своих отношениях не выстроили отношения, ну, не умеете себя прощать, то вы других тоже прощать не умеете. Вы будете постоянно злиться. То, скорее всего, они зеркалят ваши отношения с самим собой. Как только вы научитесь любить себя и принимать, и прощать себя, ну, это не значит, что ничего не менять, а развивать себя, я думаю, что вы очень легко научитесь прощать других людей. Ну что ж, а на этом как бы не, не грустно бы не звучало, наша программа подошла к концу. С вами был ваш любимый психолог Виталий Миллер. Сегодня мы отвечали на вопросы психологу. И напоминаю, если вы захотите задать себе вопрос, пиши свой вопрос, пишите в группы со Facebook или ВКонтакте-центр Красноярск. А если вы не успеваете смотреть нашу программу, то смотрите нашу на своем смартфоне, скачав программу ПИРС-ТВ. До новых встреч!